Всем привет! В последнее время мне все чаще стали напоминать про обещанный эксперимент с гирокомпасом. Поэтому я решил записать это небольшое видео, чтобы немного прояснить ситуацию. Напомню, я сказал, что эксперимент будет проведен в сентябре, если доставка не подведет. Собственно, об этом я и хочу рассказать. В том видео я особо выделил момент, что мой эксперимент при желании сможет повторить любой желающий. Поэтому конструкция модели у меня предполагается максимально простая только из доступных любому человеку компонентов. Это упрощает мне работу, не нужно искать что-то специфическое или труднодоступное. Например, я бы мог просто купить готовый гиромотор и проводить эксперимент с ним. Но мы пойдем другим путем. Конструкция, как я уже сказал, самая простая. Мотор, ротор, источник питания и подвес. И да, как и бывает по закону жанра, если что-то может пойти не так, обязательно пойдет не так. Первые компоненты были заказаны сразу после выхода того видео. Мотор я выбрал самый простой, рассчитанный на 12 вольт и 5000 оборотов. Мощность несколько ватт, больше не нужно. Кстати, мотор был заказан самым первым, еще в июле, но по закону жанра и потерялся он самым первым. В августе пропал на границе и месяц ожидания ничего не дал. Продавец буквально только на днях признал, что товар я так и не получу и обещал выслать новый. Поэтому в сентябре был заказан другой мотор у другого продавца. Пришел быстро, работает отлично, но оказался слишком прожорливым. Поэтому я вернулся к первоначальному варианту, но заказал его уже у другого продавца. В этот раз мотор пришел быстро, правда это был уже конец сентября. Так что обещания своего я не нарушил. Это уточнение для скептиков, которые уже давно шумят у меня в комментариях. Второй основной компонент – маховик. Перебрав кучу вариантов и сделав пару заказов, я экспериментальным путем... Понял, какие их параметры будут достаточны для эксперимента. Поэтому первые маховики в итоге не пошли в дело. Один слишком легкий, другой не подходит из-за материала. Обрабатывать латунь – то еще удовольствие, как оказалось. В итоге сейчас я остановился вот на таком варианте. Диаметр 70 мм, толщина 7 мм. Центральное отверстие 4 мм, масса 80 грамм. Материал – алюминиевый сплав. Но и с ним возникли некоторые сложности. В его торце есть отверстие для фиксирующего винта. Из-за этого он, естественно, имеет дисбаланс. Поэтому мне пришлось исправить это, сделав аналогичное отверстие с противоположной стороны. Для всего этого, естественно, также потребовался некоторый инструмент, который тоже пришлось дополнительно заказывать и ждать. Естественно, идеально отбалансировать маховик с помощью этого не удастся, поэтому у меня еще впереди процесс балансировки. Но это решаемо. Пару слов о корпусе прибора. Его я сделал из двух кейсов от компакт-дисков. Напомню, у меня соблюдается концепция максимальной простоты и доступности. Верхняя половина нужна для того, чтобы избавиться от потоков воздуха от вентилятора двигателя и самого маховика. С этой проблемой тоже пришлось немного повозиться. И все это было получено и собрано в единую конструкцию в середине октября. Остальное подбиралось из расчета формы и размеров этого корпуса. Например, источник питания задумывался под двигатель на 12 вольт. Для этого достаточно блока на 8 пальчиковых батарей. Первый вариант в итоге немного не подошел, пришлось заказать еще парочку вот таких. Они подошли почти идеально. Причем, как я задумывал, два блока соединены параллельно для большей емкости. а Значит и дольше работы мотора. К слову, замеры показали, что даже за час работы скорость вращения маховика заметно не просела. Думаю, этого будет достаточно для эксперимента. И заодно блок э, суммарно из 16 батареек служит неплохим противовесом, который, собственно, и должен быть у гирокомпаса. Ну и еще пара слов об остальных компонентах. Рама подвеса сделана из листового акрила толщина 4 мм. Тут особо рассказывать не о чем. Провода, выключатели соединители с возможностью реверса двигателя, подшипники для оси махерика и так далее. Ну и куча всего того, что останется за кадром. Это инструмент и другие мелочи. Ну и, конечно, доставка всего этого тоже сказалась на сроках. На данный момент остается решить пару проблем. Это балансировка маховика и соединение маховика с двигателем. После тестов выяснилось, что присутствует небольшая вибрация. И она сильно мешает работе прибора. Есть пара идей, как все это решить, но снова все это упирается в ожидание деталей. И в процессе экспериментов я немного поменял саму конструкцию. Сначала планировал запускать на воде, но заставить прибор стоять на месте и не пытаться сбежать из емкости не получается и вряд ли получится. Поэтому вместо аналога плавающей гиросферы у меня будет аналог подвеса гирокомпаса фирмы Sperry. Вместо воды вся конструкция будет держаться на игольчатом шарнире и свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Вот и сам шарнир. Он тоже сделан из листового акрила. В итоге так будет выглядеть вся конструкция. Пока на этом я и остановился. Продолжение работ, как вы поняли, упирается в постоянное дозаказывание всяких мелочей и наличие у меня свободного времени. У меня его не так много, особенно в последнее время. Вот вам, кстати, пара кадров с полевых испытаний. Это для тех, кто считает, что я специально ничего не показываю, потому что ничего не работает. В общем, наберитесь терпения и ждите результатов. Эксперимент в итоге будет произведен и показан вам независимо от результатов. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.